Здравствуйте! Персонаж, о котором у нас сегодня пойдет речь, несколько отличается от тех, о которых мы говорили в предыдущих выпусках. А именно, э, дело в том, что на самом деле не совсем понятно, можно ли его однозначно классифицировать как левого или как правого. Однако, так как его идеи оказали довольно большое влияние на левую мысль 20 века и современности, поговорить о нем все же стоит. И речь у нас пойдет об Александре Кожеле. Александр Кожев настоящего фамилия, фамилия Кожевников, родился в 1902 году в Москве в богатой купеческой семье. Он был племянником художника Кандинского и вообще дом его семьи был таким своеобразным культурным и художественным центром дореволюционной Москвы. После, после революции в 1920 году он уезжает из Советского Союза, прихватив семейные ценности, из-за чего в эмиграции живет довольно небедно. Вначале он учится у известного философа-экзистенциалиста Карла Ясперса, потом у русско-французского философа Александра Койре. В благодаря своим большим интеллектуальным способностям и владению каким-то колоссальным количеством древних и современных языков, он делает блестящую дипломатическую и политическую карьеру во Франции. Он никогда не занимал особо таких значимых... Постов в рамках французского правительства, но все время выступал в, рам... в роли некоторого серого кардинала при правительстве Франции. В частности, договора, которые были им инициированы в качестве дипломата, они во многом лежали, легли в основу того, что потом стало Европейским Союзом. Ну и умер он в 1968 году в Брюсселе непосредственно во время своего эмоционального выступления перед европейским экономическим сообществом. В отношении Советского Союза его взгляды были неоднозначны. Некоторые современники говорят, что он весьма нельцеприятный, критически отзывался о советском проекте, но другие, наоборот, прямо заявляют, что он был сталинистом. Как Гегель в свое время говорил о том, называл Наполеона неким земным воплощением мирового духа, таким же воплощением мирового духа для Кожева был Иосиф Виссарионович. Но сегодня мы с вами поговорим о Кажеве, не как о политике, не как о дипломатии, мы поговорим о нем как о мыслителе. И здесь в первую очередь стоит упомянуть его лекции, прочитанные им в 30-х годах 20 -го века. И в этих лекциях он истолковывал, интерпретировал работу Гегеля «Феноменология духа». Причем делал это весьма оригинально и своеобразно. На этих лекциях собирался весь цвет в французской культурной и интеллектуальной жизни. Можно в качестве назв... примеров назвать Андре Бретона, Раймона Арона, Раймона Кино, Мариса Мерло-Панти, Жака Лакана и опосредованно Жана Поля Сартра. Не будет даже большим привлечением сказать, что та интеллектуальная атмосфера, в которой развивалась французская философия в второй половины 20 века, была во многом определена вот этими вот лекциями Александра Кажева. То есть все то, что мы называем... Сегодня словами структурализм, постструктурализм и постмодернизм. И особое место в этой его интерпретации, которая объединяет Гегеля собственно, с идеями Маркса, а также экзистенциализма и феноменологии, у, Кайре, у Кожева особое место здесь играла гегельская диалектика господина и раба. Но если для Гегеля вот эта вот диалектика господина и раба составляет хоть и важнейший, но лишь один из этапов развития мирового духа, то для Александра Кожева эта пара приобретает некоторую антропологическую интерпретацию. Иными словами, для Александра Кожева история, как подлинно человеческая история, начинается именно с борьбы рабов и господ. Вся человеческая история и есть борьба рабов и господ. И завершится история вместе с завершением борьбы рабов и господ. Чтобы понять эту диалектику, необходимо начать с вопроса о том, что же такое человек. И для Кажева, как и для Гегеля, человек – это в первую очередь самосознание. Человек становится подлинно человеком, когда впервые осознает себя, то есть говорит «я». Но понять, что такое это «я», что такое это самосознание, невозможно просто анализом нашего разума, нашего рассудка, нашего созерцания. Ведь в познании мы поглощены объектом. Мы не выступаем самостоятельно, мы находимся целиком в объекте. Для того, чтобы понять, что такое, э, собственно, наше самосознание, необходимо исходить из другого понятия – понятия желания. И в этом смысле необходимо начинать с животной жизни, человека как желающего просто существа. Желание же – это некая пустота, которая стремится наполнить себя внешними объектами. Желая что-то, мы хотим уничтожить объект желания или преобразовать его, по крайней мере – чтобы обогатить свою собственную сущность. Так, например, банально, когда мы хотим поесть, мы хотим уничтожить внешний объект, чтобы насытиться. Вот, но, так как желание – это некая пустота, ее наполнение зависит от объектов желания, то получается, что, собственно, желание таково, каковы его объекты. И если мы желаем природные объекты, наше желание – это сугубо природное желание. То есть, желание животного. На этом уровне невозможно никакое самосознание, Возможно только самоощущение, как у животных. Подлинно человеческое желание – это желание чего-то возвышающегося над природой. Но, как уже было показано, возвышается над природой только само желание, отрицая объекты природы. А значит, подлинно человеческое желание – это желание другого желания. Например, в качестве примеров Кожев приводит любовь. Любовь к некому природному объекту, к телу, есть сугубо животное желание. Но человеческая любовь – это желание быть признанным, желание быть любимым, то есть желание желания. То же самое в отношении объектов мира. Подлинно человеческим является желание объектов лишь потому, что их желают другие. Например, желание захватить вражеское знамя определено не каким-то свойствами этого знамени, а тем, что оно нужно врагу. И вот именно на уровне желания желания появляется человеческое. Однако для того, чтобы можно было желать желание другого, нужен этот другой. А значит, человек как самосознание, как свободное существо, иными словами, способен появиться только в обществе. Человек – фундаментально общественное сознание, создание. Но так как желание всегда есть превосхождение чего-то природного, преодоление самого себя, то вместе с тем человек... Подлинный человек, да, преодолевающий себя, это всегда существо историческое. Таким образом, самосознание, личность, свобода, то есть все подлинное человеческое, невозможно вне общества и вне истории. Самосознание – продукт истории. И вот представим себе, что у нас сталкиваются два таких желающих самосознания индивида. Важно понять, что для того, чтобы подлинно освободиться от животного, подлинно над ним возвыситься – Необходимо отказаться от желания, самого фундаментального желания природного объекта, желания своей собственной животной жизни. Таким образом, человек может доказать, что он превосходит природу, только рискуя собственной жизнью, ставя на кон свое биологическое существование. И вот представьте, что у нас сталкивается два таких персонажа. Каждый из них хочет быть признан другим. Он не хочет признавать другого. При этом каждый из них готов рисковать собственной жизнью. В результате неизбежно между ними возникает борьба не на жизнь, а на смерть. Типичным примером будет, например, дворянская дуэль, в которой оба участника, да, оба дуэлянта рискуют собственной жизнью ради престижа, ради чести. И вот если кто-то из них убьет другого, то на этом все и закончится. Потому что если я убил того признания, кого я добивался, то меня больше некому признавать. Таким образом, для появления самосознания необходимо было, что в какой-то момент один из этих противоборствующих сторон струсил. То есть он отказался рисковать всем, решил, что ему важна его животная жизнь. И в этот момент он становится рабом, а победитель становится господином. И у нас формируется пара господин-раб. Эта пара принципиально асимметрична. Раб признает в господине самосознание, признает в господине Человека и свободную личность. Но господин в рабе ничего подобного не признает. Ведь раб струсил, он не готов был пойти до конца. И поэтому, в общем-то, казалось бы, раб побе... э, господин победил. Но тут работает очень коварная диалектика. Ведь смотрите, да, казалось бы, господин победил. Он добился сознания, осознания себя в качестве да, свободного индивида. Но признание, которого он добился, исходит от индивида которого он сам не признает полноценным человеком. А значит, это признание не имеет никакой ценности. И перед собой господин, на самом деле, не видит этого самосознания. Господин не знает, что такое свобода. Господин, конечно, ставит между собой и, и природой этого раба как промежуточное звено. Раб обрабатывает природу, трудится, а господин потребляет продукт этого труда. И, казалось бы, господин стал собственником всей земли посредством раба. Но в реальности господин относится к объектам как к Он просто их жрет. Теперь же давайте посмотрим все со стороны раба. Раб показывает себя как полная противоположность господина. Во-первых, самое главное, раб знает, что такое свобода. Потому что раб видит эту свободу в лице угнетающего его господина. То есть раб обладает сознанием свободы. И на самом деле историческое будущее, по мнению Кожева, как и Гегеля, Сугубо за рабом. Вместе, в то же самое время, раб сам не является свободным. Он скован. И цепью, которая его сковывает, является его собственное природное существование. Когда-то он отказался рисковать своей биологической жизнью. И это именно та цепь, за которую держит его хозяин. Иными словами, раб трудится в постоянном страхе смерти со стороны господина. Кстати, господин здесь не обязательно рабовладелец или какой-нибудь помещик. Это может быть и некий как бы внутренний господин, например, Господь Бог. И вот в этом отношении раб трудится, и именно в труде происходит еще очень важный процесс. И дело в том, что и здесь КЖ в полном согласии с Марксом, именно труд во многом делает человека человеком. Ведь трудясь, раб, по сути, участвует в неком же отсроченном желании, заторможенном желании. Раб не потребляет продукт, да? раб не потребляет предмет природы, он его изменяет, преобразовывает, и вот это образование имеет двойственный характер. С одной стороны, раб изменяет тот мир, в котором он живет, он становится настоящим господином этого мира, ведь именно руками раба мир очеловечивается, создается вся вселенная культуры, цивилизации, техники и всего прочего. С другой стороны, в процессе труда и страха раб образовывает самого себя, доходя до сознания свободы. И понимая, что тот природный предмет, который его удерживал, эта цепь, им уже внутренняя покорена. Раб осознает, что она его больше не держит. И здесь подключается еще один очень важный момент. Дело в том, что господин, он рад и доволен тому миру, в котором он живет. Ведь он собственник этого мира посредством раба. Но для раба этот мир это нечто враждебное. Это нечто, принадлежащее господину, тому, от кого исходит страх смерти. Раб принципиально недоволен существующим миром. Он готов его менять и готов разрушать старое. А это значит, что необходимо, сама необходимость вот этой диалектики ведет раба на восстание. Раб неизбежно восстанет. И когда он восстанет, возникнет новая борьба за признание. Борьба на этот раз между господами и рабами. И весь исторический процесс здесь сугубо на стороне раба. У господ просто нет будущего. И когда рабы побеждают, неизбежно устанавливается, принципиально, появляется принципиально новый человек, появляется мир свободных людей, признающих друг друга свободными индивидами. Иначе говоря, мир взаимно признающих друг друга самосознаний. Чего нам всем я и желаю. До новых встреч.